Всем привет, ребят! Сегодня настраиваем Гранту Спорт, но у нее стоят валы RS401 с рс толкателями и объем 1.8. В принципе, как бы особых переделок, кто у тебя по-моему нету, да, больше? здесь не 4,3 пара стоит а стандартная 3.9 да у тебя 3, 7? а 3,7 даже а, ну, в принципе Не на ДМРВ а на даде. То есть, ну, я потом покажу под капотом все это. Это пока там проводочки, то, что вы увидите, это временное, как бы проложи... но ну, проложено. Потом все будет э, по-человечески сделано. Так как э, человек приехал с Екатеринбурга, он ехал на своем родном блоке на М74, э, чтобы доехать, и здесь уже по месту все это переделывали на Даде. То есть, он у нее дат стоял, провода были выведены времянка. А... накатали, мы уже катаем я не знаю даже сколько часов уже. 5-6 часов катаем уже без 10 у нас 8 что мы делали крутили распредвалы пытались поймать нормальное перекрытие Три раза мы это делали то есть изначально попробовали выехали хотя бы на тех перекрытиях которые стояли, чтобы смесь кое-как хотя бы попала понимать, куда это все крутить. Потом покрутил перекрытие они а я сделал. По мне показалось, что очень широко. Она неплохо ехала, но средние какие-то и низкие, очень вялые были. И ну, сузил потом, соответственно, фазы. И еще последний раз мы остановились и немножко прикрыли выпускной распредвал. И в средние верха, в средние низы, как бы еще раскрылись. Ну и сейчас выкатываем в е, как таковой. Вот он. Единственное, у нас как у вот эта вот зона осталась малых оборотов у больших дросселей. Надо вот ее будет откатать. Чуть попозже мы это сделаем. В принципе, все остальное работает. Котей работает. Ну, все, что должно, оно работает. Единственное, только я думаю, приедем, когда на место я покручу там некие коэффициенты по конди, по работе и разберусь более с холостым ходом он в принципе нормальный мне не особо нравится переход между запуском мотора и холостым ходом вот. ну, чуть попозже я поснимаю уже под капотом я, тут особо снимать нечего нам опять же повезло, бывали дождики иногда, но в основном солнышко, тепло как бы очень прилично. Так что сниму попозже под капот. Все, ребят, мы закончили уже времени, наверное уже десятый час, наверное, да? Все, как бы отстроили, все отлично, все работает как надо. Кондей проверил, холостой настроил. Единственное сейчас включу обратно в комплектацию датчик кислорода так как мы его выкручивали, широкополоску вкручивали. Доставь, я потом закрою все это, уберу. Вот она подкапотка, здесь датчик абсолютного давления от Веста э, да, стоит, ну, это Пикаровский, правда. Эти не смотрите, это временный вариант, просто здесь вот ДМРВ был, и к этим же проводам подсоединились э, дадам. Единственное, только что пришлось запитаться... 5 вольтами, потому что на ДМРВ 12 вольт приходит, там нет 5 вольт. А дат у нас работает от 5. Мы запитались от э, напряжения опорного э, на датчик положения дроссельной заслонки самой. Иначе там как бы здесь больше под капоткой этих 5 вольт просто нигде нету. То есть э, все остальные, либо 12 вольтовые, оп ну опорные у них там как датчик фас, питания, э, датчик холла у него на датчики кислорода ровно то же самое и все больше тут ничего нету остальные датчик детонации температуры это все пассивные датчики пришлось бы из салона все тянуть ну как бы все сделали все нормально работает запускается нормально опять же сейчас я покажу как это все запускается и посмотрите как работает А, блин, да, сейчас, погоди, сейчас попробуем. Вот сейчас что-то как-то она хуже запускается. Ну вот сейчас как раз покрутим мы это все дело. Потому что ровно только что выкручивали и все нормально. Ну то есть пытались сделать. Сейчас нормально. Может быть, постояла. Сейчас мы специально проверим, постоим немножко и покручу я эти параметры. Ну, в принципе, все работает нормально. Холостой, это как бы, ну, после запуска это не проблема. Валы, опять же, 401 а АКБ двигатель. Э -э -э Толкатели здесь резки тоже. Э -э тоже АКБшные же у тебя, да? Все АКБшное стоит. Все работает, все настроили, ей точно неплохо, потребляет топливо как-то мало. Относительно, да, я даже сам сам удивился, как-то, блин, очень странно. 8 часов катаемся, да, причем 8 часов мы проехали, я думаю, ну, километров 300, наверное, мы проехали, это точно, блин. Но при этом как бы мы и вжаривали, и в пробках стояли там на каде и везде. Ну, Но все нормально. Сейчас включу в датчик кислорода В комплектации Посмотрю, чтобы он работал нормально И с этим После запуска разберусь с этой темой Ну, в общем-то, на этом все Не забываем ходить под видео Там, соответственно Ставим лайки, колокольчики жмем Ну и все этот дребедень. И не забываем Подписываться И смотреть новые видосики В общем, всем пока и до новых встреч